Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рэй, мы продолжаем играть В мир юрского периода Так, гигантский Артакон, эволюция пройдет? Нет, не прошла Ну что, продолжаем Эволюционировать Так А у тебя? Ух Тоже ничего подобного Кстати, я забыл угу. Все, здесь активировалось, а тут Тут тоже активировалось угу. А я щ... Я на вывод ничего не поставил Ой, дурень Я никого не стал На вывод ставить Так, гентаря у меня 33 тысячи ты бар... Что тут могу? Я ничего не смогу здесь сделать Разместить Сад, ручеек, клумба маргариток Но это все можно размещать вот здесь вот, да, только, только тут Больше нигде Больше у меня нигде не осталось э, Свободного места Сад, ручеек Ладно, давай посмотрим, что у нас в событиях Любое животное Так, схватка редких Новый фаворит вау, Комсогнат Столкновение Сколько поединков? Три. Ну давай, здесь я попробую подраст. Так, значит, Сарказух у нас идет первым. Ну против него, наверное, возьмем любого летуна. Давай даже вот так вот сделаем. Здесь возьмем хищника, лангозавра. Я думаю, вполне справится. И против маналафозавра э -э взять. Да он справится же, пойди! этот капразух против монолофазавра. Единственное, что... что чтобы сейчас необходимо выбрать... Чё, чего необходимо выбрать? А что не так-то? Компсагната необходимо выбрать одного. А, а где... Может быть, просто одного надо выбирать здесь? Я что-то не могу понять. Что за комсогнат-то? Необходимо выбрать комсогнат. Но у меня нет, наверное, никакого компсогната, я так понимаю, да? Поэтому событие у меня это пролетает в трубу Ладно, давай тогда пойдем в схватку редких Ё-моё Ютиранус, да и на них И это все у нас здорово А мне не дали никого, да? Вот только этими должен драться здесь А только хищные легенды Что за трэш тут происходит Альбертозавр Ну давай Альбертозавр мы поставим против него Дриплозуха Так, против Эоламбии я возьму Таникалагриуса А против Остапозавра Я возьму Эдиуморфодона Почему такие ценники-то? 666 тысяч. Вы что, оборзились, что ли? Чуть больше полу Ну что, бомбанем или как? Давай, наверное, так сделаем. Альбертозавр. Меняется. Так, он взял остапозавра, Да. Давай я так вот рискну Слушай, может быть даже это неплохо, что я так рискну Но он наверняка будет меняться А вот мы сейчас, а вот мы сейчас кое-что сделаем Если я все в атаку солью Давай так вот сделаем ну что еще за лаги, лаги там пошли, а? Что за лаги пошли? Астапозавр, естественно, меня сейчас ушатает Мы ушатываем его А точно мы его ушатаем? Где должны? Да И выходит Альбертозавр А ему надо все сливать Ну и понятное дело, что дальше мы его просто уничтожаем Тут даже защита не поможет ему. Прекрасно. Ну что, первый поединок за нами. Переходим плавненько на второй поединок и посмотрим, кого нам на этот раз выставят. А, 50 ДНК. Здесь, опять же, Аламбия, залмонадон и Криабулан Гряпа. Криолан. Криалобургиана. птас, ты пока выговоришь. Ну что, Rodgerstick здесь будет. Против Залмадона мы возьмем Анкиладо. А, Рудва летающих у него. Тогда в любом случае анкелодука надо брать. И. Можно взять апатозавра. Или же вот так вот. Ну и ценники. На все поединки 666 тысяч идет. Ну что, я предлагаю, наверное, здесь вот так сделать Меняется За Мадонна взял Еще и атакует при этом Ну все, тебе хана, парень Если я две атаки нанесу И мужик кранты? О, да Так, Эоламбия. А ничегошеньки не стал делать, да? А если мы так сделаем? Слушай, а ч я парюсь? Че я парюсь-то, а? Иди сюда. На что ты мне там дан? Чтобы рвать таких сосунков, как Эоламбия. Гудбай, Криала Бургиана. Ну понятно, понятно, вырубил, такой довольный, вырубил, ай. А я тебе в ответку сейчас. Нака. Все, и готовченко. сразу же готовченко стал. Тем лучше для нас. В общем, здесь тоже мы победили И переходим на последний третий поединок 50 ДНК в копилочку Так, Метриофодон Ммм, Метриофодон Слушай, ну, тут надо будет брать Апатозавра тогда Процератозавр Здесь Диплозух попадет А вот уйнаринг, Уиноринг Индоминус Что тут думать еще? Поехали я офигею, я за всю игру потерял почти... Так, сколько там? Почти два ляма Ну, если так сделаю Ну, он не рискнет, наверное, скорее всего, нас атаковать он поменял, Естественно, ему лучше поменять Оу! Если я так сделаю Самое главное, что он все равно, ребята, сильнее меня по атаке По хпшкам слабак, конечно, но по атаке По-моему, пора его ушатывать Гудбай Вышло Чучундра, да? А ведь тебе придется все слить, чтобы меня подбить Нет, ребят, ошибся я. Не все, ему пришлось сливать. Пу -пу -пу -пум. Пу -пу -пу -пум. Ладно, я рискну. Готов. Вот здесь будет, конечно, проблематично. Я травоядник, а не смогу запинать же, да? Ё-моё, вот это да, вот это трендес, ребята. И что же мне теперь делать? Ну, птеродактиль-то его ушатает. Понятное дело. Ну, давай его такой командой попробуем сделать. Сделать шоу, так скажем. Неужели он будет атаковать? Ребята, это... Это... Ну это... Ты прикинь, он просто взял две атаки и сделал Он знал, значит, по ходу дела, что у меня там, да? Все, мне даже, мне даже сделать нечего, ребят Как я его вот должен тут бомбить? Фейл, короче Так, у меня бакс есть, я сейчас, блин Просто взял и бомбанул меня Я офигею Просто взял и пробил Шлепок несчастный, а Ну я сейчас гляну Если есть баксы, я сейчас сделаю откаты И я ему устрою Есть у меня баксы, ребят Так, значит Что я там лопухнулся Ё, моё а чё так дорого-то? Фигею, чё такая цена-то дорогая, блин! Все, накопленное не трудом, ребята, улетело в никуда. Давай корнораптора корно афиг делать Ну, сейчас посмотрим Сейчас же побежит сразу же меняться Здесь он побежит меняться, ребята Зачем? Конечно Зачем ему атаковать меня? Ну, хлыщ ты, а Ну, ты хлыщ, оборзевший Просто в корень Понятно, что это сейчас нас уничтожит С одной плюхи причем А мне нужно две тогда Подожди, какой две-то? С одной плюхи, одну он оставил себе, да? Если он поставит на защиту Мне три что ли надо сливать? Серьезно? Ему придется потратить А как мне ты теперь корон... <смех> Давай так попробуем Есть! Попался паршивец Попался, ребята Валим его. Не-не-не, это тебе не поможет. Фух. Что за жесть? И ради чего мы это дрались-то? Что нам хоть там дадут-то? Серьезно, ради очков доверия мы тут воевали. Да, не самое, конечно, максимальное количество получили. Мне... Так, тихо. Визит важной персоны. Что у нас там по ежедневкам? Так, откройте набор карточек. Потратьте еды. Так, если бы можно было бы куда-нибудь потратить, я бы ее потратил бы. Кого тут можно прокачивать? Эти у нас полностью сытые. Может быть, кто тут по животным? У энтотерий. А, какой он, Татерий? Это же у нас. И мало все равно. Дедикурс, да? Да куда ты, блин? Да что вы делаете-то мне? Ну, хоть кто-нибудь-то еще И зависло. Сейчас вылетит игра Ну, понятное дело, вылетела все-таки игра у нас Блин, потратить еду То есть то, что я тратил до этого Хавчик по барабану, да? Как же мне вот это вот парит искать Кого бы можно было бы тут покормить Но это мизер Это ребята мизер по идее. Так, оон, иди там разберись Нам нужно что-нибудь посерьезнее Какой-нибудь типический Скалозавр Так, скалозавра покормили Так, 30 ну, это тридцатый Пеликанимима там очень мало Он будет давать, даже если мы будем его кормить Диплокалус Не знаю, ребят, диплокалус тоже так себе В плане кормежки, в плане еды Алазавр <связывается> Может быть вот тут вот Нифига Все равно мало, да? Но этого кормить бесполезно, его тут эволюция. Фига себе, за эволюцию получил. Почему я раньше эту награду не брал? Так, о, вон, иди разберись, говорю. А здесь мы брали за эволюцию? А здесь мы брали. Особый ход. А, у них еще прокачиваются, оказывается, скиллы, а я не знал Вот этого я не знал, О, почему этот недокачанный? Есть Сороковой уровень угу. так, используйте ускорение, так, откройте набор карточек, собрать моды Моды... Давай-ка мне Слушай, а у меня еды вообще мало осталось. А ч? А так мало еды? 307 тысяч, сфига ли? Нет, ну. Не пойму, почему и куда мне еда-то вся делать Неужели. Неужели я так мощно растратился на еду? У меня потом придут следующие динозавры И чем я их буду, извини, меня прокачивать? Добрым словом Эх Не дали мне пака Во всем тут обделяет меня Во всем, ребят Так, ну что, свершить... А, сделки еще Давай посмотрим Баксы на клумбу Так Вы издеваетесь, что ли? Очки доверия на 6 карт, фигня полная Очки доверия на еду. Не буду. Так, первый получается на 14. Фигня какая-то. Гиликуплю на еду. Но ну, вот это можно еще поменять. Это можно. На еду. 3000. Да вы что, совсем что ли? Откуда вы такие центы берете? Вот это кольцо я поменяю. Доверие. Давай, фиг с ним. Угу. Так, дальше у нас что идет? Посмотреть рекламу, которую мне не дают. Так, используйте сражение трех разных в Конезойке. Ну что, ребят, пойдемте в Конезойку в PvP трех разных. Главное, не забыть это. Прошлый раз играли. Взяли с тобой, одинаковыми сыграли. <смех> и довольно такой жду. А что не поменялось-то у меня? Что мне не засчитали? Так а ты не засчитали. Пожалуйста, только вот не надо сейчас вот этого делать. Когда пропадает, ребята, всякая музыка, и вот так вот в тишине, это говорит только об одном, что никакого поиска не идет. Твою налево я забыл поставить этот. Ай, тут же, чтобы ушел поиск, нужно VPN врубать Ладно Ну что, друзья мои, игра вылетает, так вылетает надолго Как говорится, вышла, и фиг, потом в нее 3 часа зайдешь э, Сколько времени прошло? Да, 3 часа З Прошло, и вот, зашел, как видишь Так, мы закончили <coughs> на выполнение задания, насколько я помню Так, рекламу мне не покажут, наверное Использовать... Ага, водных, разных водных Ну что ж, давай пойдем в ПВП События, конечно же Выбираем водных Раз, два, разных, три Так, я VPN включил? Включил <кх> Так что должно быть все нормально <кх> Только я не вижу, чтобы у нас кто-то находил Во! Все, друзья мои Замечательно А в тот раз <кхе> я без ВПН играл Поэтому у нас э, подбор соперников произведен не был Но здесь может быть вот такая дилемма Да, вроде противник есть Но вот эта вот штука может крутиться долго Но в нашем случае опять повезло Да? Повезло Ну что, атакон э, Блин, неужели он... А, он первый уходит И что же он будет делать? Атаковать он меня атаковал Ну что же, я тогда буду ему сейчас Давай сдел... Кого? А, ну все нормально, все пучком Давай так сделаем Естественно, он сейчас побежит Будет сбегать, Вот поверь мне Он сбегает, берет Декадерму И опять атакует Меня это уже нервирует, начинает, если честно Что если я ему вот так вот сделаю До свидания Паршивец несчастный Хоть где-то по шеям получил Так, здесь ему придется Хорошо потратиться на самом деле Две атаки как минимум угу. Так, ну и теперь Мой гигантский артакон Раз, два, три Иди отсюда <къем> Так, здесь ему придется потратить Две, две атаки <къем> Две атаки он потратит <къем> Только дело в том, что Как мне-то тут противостоять теперь, а? А, все нормально, ребят Все, мы его сейчас уж Замечательно Замечательно. В общем, мы эту женевку выполнили. Эту женевку выполнили. Сейчас заберем награды. И что там у нас еще остается? Приз эксперта. Кусок мяса. Нет, я больше не буду второй раскрутить, <coughs> потому что может игра вылететь. Я знаю прекрасно это. Так, используйте ускорение, открытие набора карточек, посмотреть рекламу. А, каназойку мы еще не сделали, не выполнили. Так, вызов. Давай сделаем так. Так. И вот так. Но я не уверен, что мы здесь сможем... Блин, опять, опять звука нету. Вот, ребят, я уже не один раз зарекался, что я в нее больше играть не буду. Слушай, смотри, без, даже без звука, ребят, нашли мы Я уже хотел психануть, думал, все Достал Кстати, сегодня, ребята, у нас релиз игры War Tales Если кто не знает, да? Я играл ее в свое время на первом канале Вот И, Но тогда была, была ранняя версия игры Сейчас уже она релизнулась Так что будем проходить ее Думаю, многие помнят игру Игруха прикольная, так что будет Интересно в нее поиграть Так, ну что, я, наверное, поменяю пока Хотелось бы посмотреть, что он будет делать Меняться вот на этого, скорее всего, он будет Ну да, да-да-да-да Еще и атакует меня, да? Прикинь, хмырь Еще и атаковал ну, давай тогда его Выпотрошим Так, в плане, у меня У меня так же, что твой А сколько у него там было? Я не, не увидел Ну что, решил поменяться, что ли? Оу, oh, щит Плохо Ну, явно мой Эрмотери здесь будет проигрывать. И явно здесь мы будем проигрывать. Ну, и что мы тут сделать можем? Раз, два, три, четыре. Допустим. Он сейчас, наверное, все в атаку спустит, скорее всего, ребята. Ну да, он все спускает в атаку. А, ну что, проиграл я. Но здесь суть была не в том, чтобы выиграть, а в том, чтобы мы от разыграли. Разных животных каназуйской эры. Примите участие в ПВП-сражении на любой арене. Три раза использовать ускорение. Но, ребята, это я не успею уже сделать. Даже элементарно, потому что... Э -э, мне не дадут... Э -э, даже рекламу глянуть. Посмотрим, конечно. Ты посмотри-ка, дали мне глянуть, оказывается. Ну, допустим... Так, забираем. Использовать ускорение. Открыть набор карточек А вот набор карточек больше у меня нету. Ну, ускорение можно здесь сделать, друзья. Да? Например, у артакона. Сколько он там потребует, например? Ну, 38 долларов. Все, это называется ускорение. Забрал награду. Так, открыть набор карточек, завершить, примите. Ну вот, э, пвпшку я еще одну могу сыграть, ребят. Давай, возьмем так. Например, так и... Вот так вот. Да, а вот где мне взять набор карточек? То есть, любой набор, чтобы открыть его и... Завершить задание, к сожалению, нет у меня Так, ну ладно Сейчас посмотрим, что у нас тут Получится Ну давай, давай, давай, давай Прогружайся, кстати, ребята, уже 9 часов вечера На моих часах, поэтому сейчас Я пойду а, После вот этого сейчас поединок Другой сыграем и пойду В растение против зомби-героя Посмотрим, продолжится сезон или нет. Ну, че ты там лопоухий? Он меняться не стал. А смысл мне? Давай я так сделаю. По-моему, игра как будто подлагивает чуть-чуть. Нет такого ощущения. Вот у меня почему-то есть. Он ничего не стал делать Я вот думаю, может быть, все-таки звездануть ему или как? Давай я, наверное, его попробую пробить Он сейчас кого-нибудь возьмет Вот этого, наверное да? Три. Неужели ушатает? Ушатал. Раз, два, три. Блин, он... Он перекинул баллы. Амфицион. Скоро все будет меняться на оленя Вот тырок, блин, несчастный, а Да, конечно, я тут проиграл, ребят Это вот я завалю, а вот здесь вот Сфелюсь, к сожалению Сто лет не играл, уже, ребята, разучился, если честно разучился играть Ну давай, что там стоишь-то Три часа выдумывает там что-то В общем, сфейлился я Печалька, конечно же это Печалька большая Но ничего не поделаешь, игра есть игра Такого найди. иди Здесь я забираю, и вот где мне где же мне взять набор карточек, а? Хотя бы один. Негде. К сожалению, мне взять его негде. Ну вот насчет вот этого компсагната, ребят, я так и не понял, что здесь нужно сделать. Как вообще здесь играть? Не знаю. Что за компсагнат? Возьмите компсагнат. Какой компсогнат? Кто он такой? Где он? Не знаю. Так, акция. Какая-то акция здесь. Ага. Я, я могу вот такой вот набор купить, ребят. Самый дешевенький. Вот такой вот. О, 100 баксов. Солнечная теплица. И 95 очков доверий. И забираем с тобой... Абсолютно все награды. Открываем. Деньги, деньги, доллары и флаг мира юрского периода. Плюс еще 95 школ дверей. Но, тем не менее, ребят, неплохо.